Приветствую вас! Я желтый мужик. Продюсирую продающие публичные выступления. Если перевести это на русский, то все значительно проще. Помогаю работать на камеру, так что получать удовольствие. А, ну и благодарность в виде денежных знаков. На самом деле, по большому счету, это видео записываю для того, чтобы вы чуть-чуть познакомились со мной, посмотрели, что это за тип, что за желтый мужик, о котором вы узнаете. О происхождении этого ника вы узнаете попозже больше. Вот. И для того, чтобы дальше мы чуть-чуть познакомились, я очень кратко расскажу про первый спортзал нашего практикума. Есть еще второй и третий, об этом будут другие видео. Итак, я назову несколько ситуаций, несколько категорий проблем, а вы просто попытаетесь понять, к вам это относится или нет? Если относится, то, значит, прошу э, в спортзал. Если нет, значит, смотрите второй, третий. Может быть, там вы найдете свои ответы. Итак, категории. Я скажу три. Итак, первая категория. Знаю очень много людей, которые находят тысячи причин, почему не начинать снимать. Это может быть все, что угодно. Но самая распространенная вещь – это какой-то неудачный опыт. Попробовали, не понравилось то, что увидели в картинке, в мониторе. Сказали, это не мое, все, забили. Вторая ситуация. Это, знаете, когда есть люди с железной силой воли. Сказал себе, надо и сделал. Перескочили первую ситуацию, нравится, не нравится, спимая красавица. Начали работать, начали вести мероприятия, даже где-то что-то, чего-то попривыкли. Вот. Но, вы знаете, вот... Такое, как заноза. Вот, но вот это вот непринятие себе, неудовлетворенность, она вот сидит как заноза. И да бог бы с ней сидит и сидит, да? Беда в другом, в том, что зритель это чувствует, чувствует, ощущает, понимает. А соответственно, вы ему говорите, до свидания, до свидания, иди от меня. Дурацкий пример, возможно. Но. Третья ситуация. Когда... Ну, на ближе схоже со второй, когда, знаете, вроде бы уже и пересилил себя и вроде бы уже что-то делаешь и снимаешь и ведешь, но очень часто у людей вылазит какой-то нерв, какая-то нервозость. Она проявляется в огромном количестве разных вербальных и невербальных проявлений и в голосе, и в спутанности мыслей, и в некой нервозности, и в нервозной пластике и так далее, и так далее, и так далее. Не буду перечислять все. Вот, если, скажем так, если вы почувствовали, что что-то из этих трех позиций вам близко, то приглашаю в первый спортзал. Дальше читайте, дальше будет более развернутое описание. На этом я заканчиваю. Напоминаю, что еще есть второй и третий спортзал. Там мы решаем другие вопросы. Не прощаюсь. Увидимся. Желтый мужик. Выключаю.